Добрый вечер, дорогие друзья, с вами команда Продвижение Плюс Рекламный Шалаш. Короткое видео о том, как работать на нашем сайте. Кто такие сотрудники? Кто такие работники? Почему сотрудники получали больше? И, и как кстати, работники сейчас у нас меньше? Как стать из работника сотрудникам? В общем, обо всем об этом короткое видео. Вот начинаем мы работу с нашей странички, вот с этой рекламный шалаш. И в чем тут, в чем тут смысл, да? Что сейчас задание у меня для работников простое, то есть заходим на эту страничку, да, и грубо говоря, делаем, смотрим. Что тут э, написано, Чита -э, читаем, что-то понимаем, что-то не понимаем. Это для разных э, людей по-разному, кто-то понимает, кто-то нет. Но у меня потом будет видео э, вообще про SEO-продвижение, для тоже для начинающих, в том числе и для меня, потому что я тоже, как это ни странно, э, начина начинаю, в общем Пока что я считаю, что полгода это не такой большой срок. Но есть у нас успехи. Вот. И что у меня в задании сейчас для работников, да, это сделать скрин вот этого скриншот вот этой странички контакты. В отчет послать, да, и перейти на наш сайт основной и на нем уже, на, на котором мы работаем, и на нем уже делать <coughs> работу, остальную выполнять. Здесь у нас то же самое для работников задание. Тоже этот сайт посмотреть, эту страничку. Сделать тоже скриншот со счетчиками, конца страницы со счетчиками. вот И как вы понимаете, на это уходит не очень много времени. И это у нас для тех, кто только начинает еще. Тут особо не углубляясь в размещение ссылок в каталогах. Да, потому что сотрудники у нас выполняют более сложную работу. Они ищут ресурсы, на которых можно разместить ссылку на наш сайт. А вот потом они сам сайт, то есть на самих сайтах находятся дольше, например, на нашем сайте. Смотрят, читают, смотрят. Но это для тех... Кому интересно, вот еще э, одна разница между сотрудником и работником. Сотрудники это те, кому нравится наш проект и э, которые хотят работать э, с нами, да, и, э, так сказать, в долгосрочном режиме и э, учиться дальше чему-нибудь. Но некоторые и так прекрасно все умеют, даже лучше меня. Вот. А некоторые, может кто-то придет и не будет чего-то знать сначала, да но потом научиться И таким образом с января у нас, вот как вы видите, понемножечку было у нас, по тысячи в месяц. Где-то было а, полторы или две было, когда были задания. А, и а, <coughs> сотрудники, они, а, как сказать, ну, мы доверяем друг другу. Мы общаемся, это как бы то, что, если какой-то со сотрудник у меня в друзьях, то это не значит, что, ну, как бы... Может просто не работать, а я ему тут выписываю деньги, а он говорит, да, я заработал, заработал столько денег и все. Нет, это не так, потому что кто-то сотрудников меня в друзья не добавляет, это вообще не, ну как сказать, это вообще не, не, не надо. Не входит в обязанности ни работников, ни сотрудников добавлять меня в друзья ВКонтакте, это совершенно совершенно не обязательно. Просто некоторым так удобней, потому что отчеты мы ВКонтакте смотрим, да, а кто-то уже, кто давно работает, мы уже без отчетов работаем, то есть мы работаем на доверии. Вот. Поэтому сотрудники выполняют более сложную работу или работу несколько другого плана, да, если что касается продвижения групп. либо. Какие-то задания более сложные, чем задания для работников. Вот и в начале, в январе у меня были более... По финансам у меня все было более-менее нормально, потому что было две работы. Плюс пенсия, как бы. И э, я имел возможность выплачивать. Такие суммы, да. А работники некоторые бывали такие, которые сомневались, допустим, и при, при том, что они делали задание, они почему-то его делали наполовину. И говорили, что вот то-то, то-то делать я не буду, потому что сначала вот пришлите деньги. Ну, как бы мне, то работать с человеком, который мне не доверяет, мне не очень. Потому что это лишние нервы. А зачем мне еще, кроме денег, да, вкладывать еще и нервы? Я, в общем, хотел бы работать все-таки с людьми, с которыми у меня, у меня нормальные отношения. Вот так скажем. вот. Но, как говорится, насильно мил не будешь, поэтому... А работники тоже это, это хорошо. В общем-то, не обязательно становится сотрудником. Можно и работником работать. Даст Бог, у нас у работников оплата повысится тоже. Вот. И э, сотрудники, они более, так скажем, заинтересованы. Поэтому они наш сайт смотрят. И делятся ссылками. То есть потом у нас будет задание для работников. Если сейчас оно есть на странице «Шалаш», где у нас размещаются сайты рекламодателей наших. Первых рекламодателей, о которых я уже говорил. С которыми мы работали за отзыв. Они не просто ходили по ссылкам, то есть смотрели этот сайт, как в задании сейчас написано, на лето для работников. И также все следующие сайты, которые здесь находятся, ходили по всем ссылкам. По этой, по этой ссылке ходили. Также по картинкам там ссылки и на сайты, и на группы бывали. Вот мой курьерский сайт ходили. На сайт по фитнесу, на канал YouTube заходили. И, в общем, на все эти на все эти сайты. Ну, они также и делились этими ссылками. Находили сотрудники, это я про сотрудников рассказываю. Находили места, где можно разместить ссылку. Либо на наш сайт, либо на сайт наших заказчиков. Вот, и как я уже рассказывал, наши партнеры 1pc.ru – это профессиональные оптимизаторы. Нам, всем и мне, и сотрудникам, и работникам, конечно, это более, более интересно, потому что мы можем продвинуть, да, но можем не все. Мы занимаемся внешней оптимизацией продвижением и э, размещением э, информации в интернете, а саму внутреннюю оптимизацию. Вот как вы видите, но ну, это потом будет в моем видео, да, что такое вообще внутренняя, внешняя оптимизация и всякие сложные слова, которые написаны все в словаре. Мы зайдем, посмотрим. Вот даже можно с этого, но это мы будем не в этом видео делать. Вот. И э, также сотрудники у нас, э, я могу да, даже выложить к этому видео потом, какое у нас было задание для сотрудников, вы посмотрите и сравните. Вот сейчас у нас, сейчас у нас задание работникам, э, некоторые уже его, его, его видели, э, оно более простое. И оплата поэтому а, совсем небольшая. Но и в силу того, что сейчас у меня осталась только одна основная работа и пенсия. Вот почему я принимаю, как бы. Почему скрины, почему розовые справки, почему только инвалидов. Вот, скрины потом. А, ну, как сказать, скрины нужны не только для меня, чтобы я знал, что вы сделали, потому что я тоже многим людям доверяю. А для того, чтобы наши заказчики тоже убеждались в том, что их сайты посещают, на их сайты размещают ссылки, то есть все это вся работа проводится, а не просто так, что мы разместили их здесь, да, на нашем сайте, и забыли про них. Вот для этого скрины нужны, поэтому в дальнейшем я прошу делать скрины сайтов наших заказчиков, а скрины наших двух сайтов, нашей странички, да и основного сайта, вот почему именно я прошу делать потом разные, разных страничек, потому что наш сайт вот этот тоже нуждается в продвижении, и... Чем он, он больше посещаем и, и, и читаем, да, действительно, тем он больше и продвигается. Вот. Здесь у нас также есть группа наша. Мой заработок в сети, в которую вы можете вступить. Там будет вся информация новая появляться. Но это не обязательно тоже, потому что у нас на, на круч... Накручивания нету. У нас все вступают по желанию, по желанию поддержать проект, по желанию знать, как у нас чего развивается, и э, по желанию, может быть, быстро, быстрее с нами связаться. Также я э, советую тем, кто будет с нами работать, подписаться на мой канал на Ютубе. Там будут э, потом все видео обучающие. Но они будут, конечно, и в группе размещаться. Но большинство будет на ютубе, на, на сайте, на этом, я больше видео ставить не буду. Почему? Потому что он будет тогда дольше грузиться, а он и так грузится, э, ну, не 10 секунд, но все-таки. Он грузится чуть-чуть подольше, чем сайты простые. Э, чем, э, за что, в общем-то, нас и критикуют, что мы... Долго грузимся и поэтому Заказчик уйдет на другой сайт Ну я не знаю, это как э, По желанию, понимаете Он может уйти к профессионалу За большие деньги, если у него есть Эти деньги, а если он, он, Это микробизнес, да И он хочет помочь инвалидам И видит, что мы действительно Действительно работаем, действительно что-то Сможем, да, он придет к нам Потому что расценки У нас невысокие И И что еще я хочу сказать? Я еще хочу сказать, но расценки невысокие, да, но это не влияет на оплату ни сотрудникам, ни работникам, потому что всем им э, выплачивается все вовремя и даже отпускные выплачиваются. Но тем, кто давно работает с января, вот, для работников у нас пока нет возможности выплачивать отпускные, потому что это только... Те люди, которые только-только пришли, они еще не знают, как бы их это или не их. Почему еще? Дело не только в, до в доверии взаимном, да, но и дело еще в том, что розовые справки и подтверждение, что у нас работают инвалиды, нужно для того, чтобы в будущем будущем э я буду пытаться получить э от государства или, может быть, э от кого-нибудь. От какого-нибудь спонсора, ну, ск скорее всего, конечно, от государства, потому что государству это самому э, э, лучше будет, если э, инвалиды будут подрабатывать, да, и зараб немножко тут у нас сами не уже будет не такой сайт, а, допустим, этот сайт мы... Сделаем а, тариф, к, э, купим, будет больше функций, либо сделаем вообще портал. На портале будет удобнее работать э, для всех, для заказчиков, для работников. Для всех будет удобнее работать. Но э, наш портал, конечно, будет отличаться от <coughs> порталов такого рода, да, э, от почтовиков, от буксов. Будет отличаться. Но... Это еще дело будущего, да, но э, в этом случае нам необходимо подтверждение, что у нас э, работают инвалиды. Потому что в свое время я работал, подрабатывал курьером э, в курьерской службе, э, тоже как бы онлайн Курь, курьера так, такая была служба. И там делали мою страничку с фотографией, и я посылал розовую справку туда, и соответственно на этом основании... Меня брали туда на подработку. Были заказы курьерские у меня. И, в общем-то, было все неплохо. Сейчас этого сайта нет уже, портала это Уже они продали домен. Ну, по какой-то причине, может быть, я не знаю. Просто, может, было мало заказчиков. Или что-то там у них свое. Свои какие-то другие проекты получились. Это у нас в Санкт-Петербурге было. Вот поэтому, если, если у нас будет подтверждение, то есть вы понимаете, это не так просто, что я скажу, вот я такой-то, такой-то, у меня вот работают инвалиды, вот их розовые справки, дайте нам денег, пожалуйста, на, на развитие. Нет, это все очень и очень сложно, то есть надо э, практически чуть ли не официально трудоустраивать а, э, а для этого надо создавать э, мне какое то IP или даже ООО или не знаю даже что, а м, делать это, э, то есть я даже не знаю буду ли я это делать. Вот, но если будет портал, тогда в общем тогда есть смысл, а сейчас, <клес> сейчас особого смысла нет. И у нас новости какие? У нас э, будут тут размещаться в разделе «Сотрудники». А у нас будут размещаться вакансии и резюме. Конечно, мы очень ждем вакансий, Очень ждем работодателей для инвалидов, потому что у нас сайт изначально задумывался для поиска работы не только в сети, но и вообще. И резюме вот если мы перейдем а, здесь начинаю я новый проект новый проект здесь вы можете зайти почитать а, здесь будет что вот как я уже писал что а, за, за 2-3 часа работы в интернете предлагают некоторые люди да и 20 тысяч рублей и 30 и Выше и выше и выше. Или заработать там э, за 10 минут. Или вообще получать пассивный доход как бы. Я не скажу, что все это обман. Где-то-где-то есть действительно такие э, пирамиды. То есть вы вкладываете 100 рублей, ищете тех, кто вложит еще по 100 и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая работа и есть. Денежные пирамиды разнообразные есть. Есть просто сайты-обманщики, э, которые э, говорят, вот, сделайте то-то, и то-то, и то-то. И у вас высвечивается, что вы заработали э, 3 с чем-то, но вывести надо 4000 И вам надо доплатить 90 рублей, для того, чтобы там активировать ключ. В общем, вся, всякое такое. Это, э, ну, как сказать-то... Я не пробовал, то есть я, я там выполнял работу, но деньги я туда не вкладывал, потому что э, мне как бы немножко немножко не хочется. Немножко не хочется вкла вкладывать даже 90 или 100 или 150 рублей, а и потом выяснить, что ничего из этого не получилось. Что меня обманули. В очередной раз, потому что очень много обманывали. И поэтому... А, поэтому работа... Я не говорю, что у меня такой единственный, честный, уникальный проект. Нет, есть, безусловно, где-то другие, возможно. Если мы их найдем, мы с радостью вам покажем. А, но пока что я не видел. Только именно работа основанная... Понимаете, что квалификация, она вот именно... Профессионализм, да, программирование, либо какие-то навыки, да, та же настройка рекламной кампании, и то профессиональная, она востребована где-нибудь в Яндекс.Директ, там, или в том же ВКонтакте. А если без квалификации, да, человек, то, конечно, ему... Ему не такие деньги не заработать как как ну говорится конечно что обучение там и все такое но я не знаю если вы что-нибудь найдете пробуйте потому что я тоже пробовал и бывало зарабатывал немножко там рублей бывало 10 15 за день я зарабатывал и в принципе мог бы так работая оплатить интернет за месяц допустим кто-то работает более быстро и на некоторых сайтах зарабатывает там по 500 рублей в день говор говорить, что так зарабатывает. Ну, я в это, в принципе, верю, потому что мало ли какие бывают люди, некоторые задания там выполняют. Это надо регистрироваться там-то и там-то или поиграть в какую-то игру, то есть разнообразные задания может быть. За 5, за 10 рублей. Но это все чревато некоторыми последствиями. Установка каких-то программ неизвестных, где могут быть вирусы. Ну, в общем, дальше о нашем проекте. И здесь будут размещаться аудио-видеорезюме для инвалидов. Я сегодня вечером попробую, но это будет не резюме. Это будет представление некоторых проектов наших наших друзей и э, с теми э, кто у нас недавно с кем с кем мы познакомились да тоже инвалиды у кого уже есть свои какие-то наработки кто что-то уже сделал кто-то выпустил книгу стихов кто-то умеет шить кто-то умеет вязать кто-то умеет и еще что-то делать допустим да но здесь э, не будет ссылок на ваши то есть ваших контактов. Если хотите, если хотите, конечно, будут. Но для того, чтобы вас оградить от, от предложений сомнительного характера, ссылок мы ставить. Будем только по вашему желанию размещать. Допустим, ссылку на ваш аккаунт в ВКонтакте, чтобы работодатели могли с вами связаться. И эту страничку мы будем продвигать. Вот здесь у нас будут видео, да, поэтому. Видео другого плана Больше не, здесь не будут размещаться Вот А здесь будут короткие видео По, по 15 минут а По 3 минуты На каждого соискателя Или человека Инвалида который, У которого есть свое дело Свой проект а, Вот а Таким образом Мы здесь будем размещать ряд видео но ну, Возможно мы разместим здесь ряд видео, да, а потом это я даже не знаю, как сделать, то ли отдельным сайтом сделаем мы это, то ли на Ютубе, ну на Ютубе, как вы сами понимаете, немножко стр странновато будет для работодателей искать себе работников на Ютубе, поэтому что-то, что-нибудь мы придумаем. Конечно, хотелось бы портал на портале, как вы понимаете, это все гораздо быстрее. Там можно и добавить все быстро, как бы и свой сайт добавить, и всю, всю остальную информацию, и быстро связаться. Вот. Но мы ждем, ждем, пока у нас появятся средства на портал. Да, и пока что работаем здесь. Сейчас еще пока даже этот сайт не совсем готов рекламодателям. У нас пока вот эта страничка, да, страница рекламодателем, она, если как вы можете видеть, пока что здесь немножко вот рекламируем мы школу немецкого языка и ждем мы наших заказчиков, а также у нас Сотрудники еще занимаются поиском заказчиков. Занимаются поиском заказчиков, на это уходит больше времени. И, соответственно, оплата у них, оплата у них выше. Вот. А здесь мы планируем, если у нас будет заказчик, вообще а сделать отдельную страничку. А для какого-нибудь заказчика полностью, то есть и мы можем его рекламировать разнообразным способом на нашем сайте, снимая видео на YouTube и, и или в группах, в наших в групп, также в других группах продвигать его. То есть все, что мы можем, мы для него сделаем. Вот и за, и за это время, если научимся новому, чему-нибудь тоже сделаем все это для него также сайт навикс на ему можем сделать я сделаю и это все ему обойдется сейчас в 2 в 2 400 2400 рублей в 2400 рублей и создание сайта на викс и продвижение и рекламы и создание странички и поиск посетителей целевых клиентов и реклама возможно на ресурсах других размещение ссылок в общем все вот это мы будем делать в основном, в основном это буду делать я, потому что э, для, меня, для меня это, ну, как бы, создание сайтов на Wix я давно занимаюсь. Э, вот, и какие-то вещи здесь размещать тоже это только я могу. А для работников, для работников, да, будет задание именно эти сайты тоже рекламировать, размещать. Э, либо у себя в соцсетях, либо где-нибудь, где они найдут возможность. Но это в дальнейшем. Пока что работники нас более простую работу выполняют. Вот что что еще в заключение. В заключение хочу сказать, что... М, пока что у нас сейчас э, набраны уже э, работники. Да, я как говорил... Три места, да, а работники у нас уже работают, и мы посмотрим дальше, как они захотят. Может быть, они захотят стать нашими сотрудниками, если им понравится у нас, или же они захотят делать что-то другое. У нас никого мы не держим здесь, как вы понимаете, да... Вот, ну, вкратце и все. Так что мы ждем, ждем, кого мы ждем. Ждем, конечно, заказчиков. Мы ждем людей, которые... А, есть у нас вакансии пока без оплаты, без заклада на проценты. Это на поиск заказчиков, опять же, для нашего сайта. Вот, это такая работа, она требует э, более таких затрат, затрат по, вре, по времени. И она без оклада, и, ну, как бы я не хочу говорить, что она без оплаты, но она зависит от, от того, найдется ли заказчик, и э, от того сколько он заплатит, потому что он может заплатить нам 2 четыреста, может заплатить 3. Там уже по договоренности, какой спектр услуг ему нужен. Либо только размещение, либо и создание группы, либо и раскрутка. Ну, как бы. Ну, будем говорить, раскрутка, раз все говорят. Но это по потихонечку продвижение. Потому что во все группы ВКонтакте у нас, хотя некоторые и выполняют на сервисах платные задания, но вступают туда по желанию. Поэтому у нас вот такая система. Вот. Так что ждем. Ждем мы еще. Но это я отдельное видео сделаю, да, в разделе. Обучение у нас, как вы видите, планируется. Я написал с 1 августа, но в июле, в нач... с 1 по 15 июля я ухожу в отпуск. Поэтому с августа у нас начнется только поиск преподавателей, которые, будут, я надеюсь, помогут нам снять небольшие обучающие видео. Для наших работников, как... Потому что у нас все SEO-агентства, они, я надеюсь, будут нашими партнерами, а не конкурентами. Потому что конкуренцию мы им составить не можем. Как вы видите, мы только начинаем, и мы не профессионалы. Мы Продвигать, продвигать мы продвигаем, но мы внутренней оптимизацией не занимаемся. А это очень важно. Ну, в, след... в следующем видео я расскажу, что... по... попытаюсь объяснить, что такое внутренняя, внешняя оптимизация, да, что такое SEO вообще, и стоит ли этим заниматься, и не... не бояться этого слова. Вот Обучение у нас будет, я думаю, может быть с осени начнется, или даже к зиме может быть начнется, и обучение за это обучение мы платим, то есть за э, весь курс, когда человек проходит, мы выплачиваем ему э, вознаграждение, то есть э, ну как как раньше, как стипендию выплачивают, даже до сих пор выплачивают инвалидам э, в, раз, в государственных э, реабилитационных центрах, если инвалид учится по какой-то профессии, ему выплачивают стипендию. Также и у нас будет. Вот. Так что оставайтесь с нами, смотрите на Ютубе наш канал. И на Ютубе подписывайтесь на него. И там будут дальше все обучающие видео. На Ютубе. На этом мой канал. Тут несколько плейлистов. В основном. Вот он. В основном вот он обучение SEO-продвижение. И здесь будут размещаться. Потому что, как я уже говорил, на сайте это не совсем не совсем удобно. Вот, всем спасибо. Всем удачи, всех. Жду всех. И работников, сотрудников и, конечно же, рекламодателей. И просто тех, кто хочет нам помочь. Вот. И буду очень рад всем. До свидания. С вами была команда Продвижения Плюс рекламный шалаш. До новых встреч.